Здарова всем, сегодня мы играем на серии Беброград, если что IP оставлю в описании, сможете тоже зайти, подключиться, поиграть. Да, зайти, подключиться и поиграть это конечно хорошо, но посмотреть этот ролик в виде монтажа с угарными моментами еще лучше, так что переходи по ссылке в описании и смотри его. И ссылку на группу ВК тоже. Так, я хочу сегодня погонять за Иисуса. А, ну, у меня не получится этого сделать, к сожалению. Чем у меня по привилегии. меня не слетела случайно модрока. Я VIP получается. Ну, хорошо. А модраку я, значит, не смогу купить. Или смогу. А ну. Типа, чтобы я по-быстрому челиков наказывал, если будут нарушения какие-то. На 7 дней разное. На месяц. На один день. Навсегда. О, зашибись. Вопросительный знак. Что? Что он хочет? Ладно. Окей. Возьму. Ну, как обычно, я, короче, возьму... Бо... Хотя, стоп. Я же могу вот так сделать. А, нет, не могу. Вообще менты заняты все. серьезно. Один мусор. А это он, да. Пять мусоров обычных и три мусоровоза. Ну, в принципе... Не знаю, это, этого кажется маловато Потому что грабителей сколько, бандитов Ужас Уррррр. Не люблю я, когда так много бандитов И поэтому я сегодня стану еще одним очередным бандитом Да, супер Кажется, ну так оно и будет Вип-грабитель, бандит обычный Окей, что поделать Возьму я себе валюту, наверное Потому что я хочу челиков ходить грабить мне сегодня не кайф вообще что-то там бегать на маниках, сидеть, если вы думаю, понимаете, о чем я. Ну, это будет вот нодный видос. Вам он не понравится, сразу же говорю. Спасибо. А это, так да, я броню заряжусь, пойду сейчас домой куда-нибудь. Тут чел что-то выставил, АВП, одна штука доступна, АК-47. Ну, я авик возьму. Оба, подъезд переделали, кстати говоря. Вообще, в принципе, карту отредактировали. Вы можете снова зайти и ее оценить. Первый вариант был не совсем удачный. А теперь все нормально. Ага, понял. Супер. Как я понял, это маньяк. Мамура 3 семерки меня убил. В общественном месте. Правильно, правильно. Сейчас накажем Челика. Мамура три семерки. Скопировать Steam ID. Общественные места. Я сейчас объясню, вам, что это правило значит. нлр Power Gaming. 10 общественных мест. 10 общественном месте. В общественных местах, таких как ПУ, мэрия, улица, подъезды, домов, крыша, мэрии, крыши ПУ, запрещается делать любые криминальные действия. И также камера NPC считается за свидетелей. Бан 30 минут. Вот, все. Теперь. Ушатать челика на 30 минут. 2.0. Сидит, нюхает бебру Челик А он что, вышел что ли из игры Или, или что, я не понял А, лол Он ливнул, да? Да, он ливнул Ну пусть сидит Значит, а стоп, а если он нару Нарушил правила и ливнул Это ж можно ему больше выдать Наказание, он в принципе-то это заслужил Правила для криминалов, правила для администрации, разбор жалоб, место для вашей рекламы, телепортация, физган, фрибан, нет, не то. А где это находится правило? Касаемо пропов, оскорбления, правила чата. А вот массовое нарушение, разборкам попытка избежания наказания. Как это по нулям? Один день бана, 2.13. Один день бана, 2.13 э у челика пойдет, значит. Нихуя, ты, по-моему, не из-за того зашел. Все? E да, супер. Нормально. Так, броню я просрал, меня с двух ударов с ножа положили, как я понял, или с трех. Да, просто супер класс. Оп, оп, оп. Нормас. А, тут еще и стены возвели вокруг города. Вот оно как. Немного, короче, оно придает такое вот чувство того, что вообще карта уже, ну все, она не слишком большая из-за стен этих. Четырка. Четырка. Потому что вы Четырка. поднимаетесь вот сюда наверх, не обращайте внимания на ярорки у меня на этом аккаунте проблемы какие-то вообще лютые с этим. Вот. Вы когда сюда поднимаетесь, на обычном банклаве, у вас там еще дальше, типа, город продолжается. И это, ну, мне кажется, неприкольно. Важно сразу обозначить границы. Оп-оп-оп! Допрыгнул. Есть, допрыгнул. Еще и хп не потерял. Супер. Убирай Санину убирай. Так, я бандит. Значит, мне надо что? Мне надо бинт какой-нибудь сделать. Так. Бинт. Бинт сей. А, бинт n наверное. Или какую клавишу там? А, ну да, на n поставь. Бинт н. Say. Я делаю бинт, потому что я не юзаю его из чат на этом аккаунте, чтобы не палиться. Нет, не биндится. а я а я как вписал может мне надо в кавычки типа я не знаю если честно как это делается нет не бендица раз значит будем пытаться о супер класс. А чё у меня вообще? Я не могу понять. У меня на этот аккаунт нормально не становится вообще контент. Внимание на это не обращайтесь, серьезно. Если вы зайдете правильно установите контент, то есть все сделаете как надо, то у вас проблем не возникнет. Вот челики стреляются с там. Нормально, нормально, нормально. А вообще я могу притвориться таким ну, простачком-идиотом, который тут лазит, лазит, чтобы меня какой-нибудь чел в подъезде прямо и Что он делает да, вообще ничего, дебил что ли? Я никуда не иду, я не пойму, что происходит. В синий, в синей шапке, мочи в синей шапке. Снизу, снизу, в туннельчике, в туннельчике. А, так его можно за ПГ выкинуть, вообще супер, класс. В между Тут же ментов до хера просто, он на, на каждого кидается, стреляет. Он что, вообще неадекватный, что ли? FDML, Power Gaming. 1,3-15 минут. Супер, вообще какой-то урожай сегодня день. Я обожаю, когда людей много. Так. Гуляй, чел. Иди, день там, не знаю, в бане развлекайся. Сейчас он ЖБ подаст, отвечаю. О, теперь можно не терять хп, вот так спокойно перескакивать и отсюда, и оттуда. Еще. А, да, это ж с того стрима карта, Ничего. просто доделанная до конца. Супер, да. Еще, прочь. Нифига не вроде на раз. Слышь? Я тоже это, это слышу. Mm. Блин, я-то думал, они на меня накинутся, чтобы меня ограбить. Ну ладно. Оба. Кто меня понял. Ля, они опять там махач устроили какой-то. Тут жалобы я не могу понять, принимает. Что? Что происходит? Ага, и очка, очко тех людей, которые очень плохо. Эээ, здравствуйте, у вас жалоба на этот человек за жал. А смотри, у. это данный модрат. Ну и. Да, что? он данный модгад. Забанил. Поклонник маму я не могу не Копчанка ты меня слышишь? Смотри у него тоже жалобы У него тоже жалобы Я не понял что он жалуется Копчанка слышно? Кстати, да, копченка. Руфак да Руфак Руфак смотри Руфак смотри. Руфак смотри вот он молодой в России? А не он? Он... Получается, у него... Хорошо, у что происходит? че за базар? Слушай, Я не могу понять, куда попал. Он, за роль гражданина. Так он не может написать. Он за роль гражданина. Что происходит? Он поменял ее ник. Он поменял все ее место. Слово гражданина, написал полиция. Это можно так делать? Что происходит? Мы можем поговорить уже насчет этого? О, админзона новая. А, ну, ну вот, да, вы... выдайте тогда ему плюсу, если у вас все равно на него жалобы вызовут. Ну, у нас вы не было жалобы, у нас жалобы на хачню хач Так, это слушай, смотри. ты можешь ретурнуть, служу России. А, хотя нет, давай ты будешь говорить, потому что Забаня говорить не может. Я из тебя буду. Давайте, тут потише будет. Так, ну я слушаю, Давай, жалобы. что сейчас случилось? Ну, смотрите, данный моделиратор забанил вот это вот, по повенькам Амурин, за Power Gaming. Когда мы второем да. рейдили, мы вдвоем были около дома. Угу. А этот третий отстреливал ментов, которые на нас нападали. На крыше. Если я правильно понял, вы вдвоем да, рейдили а, не данного не. человека. А вот этот второй Ну я понял, он сидел на крыше и отстреливался снайперской ментовки, правильно? Угу. Нет, с калашам, кстати, расстрелил, но я это я не суть. Да. Хорошо. Тогда. Ваша версия. Изначально было так, что они реально стрелялись вдвоем втроем против копов. Изначально было так, что они реально стрелялись вдвоем втроем против против копов. Но потом, когда я поднялся на крышу, но потом, И когда по я ним. поднялся на крышу, я увидел, что... что остался он один. Остальные разбежались. Один точно побежал в сторону ангара. Я думаю, вы это видели. Один точно побежал в сторону ангара. А он соло продолжал стрелять по ментам. А он соло продолжал стрелять по ментам. На крыше был только полковник. Я вам сказала, вот не мешайте всего. разборкам. Их уж ведут. А Поэтому. что, собственно, сделают они здесь? Если ему выдут нарушение, то... Так, блять, Фантом, во-первых, ты с Евпампием уходишь. Вот, я, Ребят. я не могу, он с вами уже разборки, пожалуйста. Так, ну, сколько вас а было минуток? А че тут левые типы делают? Я их убрал уже. Окей, Хорошо. Что-то такое. Хорошо, мне этот чел не нужен прямо сейчас на разборке. И что, что он с вами был? Отлично, мы сейчас разбираем жалобу конкретно на так, одного человека. Да, ну я рассказал. Давайте, ну, не будем. Дальше знать, что? Да, Дальше что? Ну я не вижу здесь нарушения касательно нарушения правила администрации. Все правильно, бан вылуд. Справедливо. Ну Хотя вот. я. Вы так и не сказали, сколько было полицейских. Они поднялись на крышу минимум четверо мента. Mm -hmm. Серьезно, пролистайте Мусоровозы назад. Там был чел, мусора. реально один. К нему поднялись несколько челов, ментов. Да, да. Я так понял, ваша версия не совпадает, Вдалеке. да? Далеке. Хач, Хач-не-хач. В итоге... По нему стреляли и попали по мне. Ну, я тут как бы сам виноват я... но тут я сам виноват что не сообразил сразу что к чему по мне попали алло чё Хорошо, давайте не будем выяснять, в чем проблема была уйти. Конкретно нарушение Power Gaming, если верить. Версии нашего модератора Powergaming тут банза Powergaming Power Gaming оправдан. Нарушение правил администрации я здесь не вижу. Ну все. Чтобы на процентов я мог оценить ситуацию, мне нужна демонстрация экрана. Со стороны обвинителя. Если такая имеется, можем пойти в Дискорд или можете скинуть ее на любой видеохостинг, я просмотрю. давайте, смотрите. Имеется такая возможность? Нет. Да, нет, хорошо. А Еще какие-то вопросы касательно данного администратора вот будут. точнее. Модератор. Давайте смотрите. Я пойду играть, если что, техничество. Администрации экрана нету, значит, все, к вам никаких претензий нет, А, ну все. Я помчал тогда. Так, ну ч, первая жалоба Короче, закончилась. Слышишь, я пошел спать, так что, давай, пока. пока Пацан спать пошел. И тебе не хворать. Ля, позитивный, добрый чел. Боже. Ай, блядь, я забыл, что меня сейчас ограбят. Я его не собирался грабить. Ну ладно, окей. Видите, ск какое скептическое мнение у людей насчет грабителей. Если это грабитель, то он меня сейчас по-любому ограбит. Потому что что он может делать? Максимум это ограбить. Это настолько беспомощная профессия, что ее максимум это реально ограбить челов. И все. Так, еще дальше челов ищем на нарушение. Там что-то мент хочет докопаться до кого-то. Ну-ка. Арестован за убийство. Стой. Что? Зачем? Там чел с маньяком. Ты не будешь ничего делать? Ты не будешь ничего едлать. О, ну здесь вообще не на брус, лох. Клабий. Ч ⁇ что ты сейчас выстрел? Что ты сейчас выстрел? Это, это предложение было? Там манейки были, ты видел. Это было связано И предложение или не ты сделал. просто что-то высрал? Я уже посадил одного чувака, который убил. Да ты раз, чё? Да ты чё? Да, урыл. Вот он заносил их. Зайди Реально? чекни. Зайди чекни. Чай. Слышь, вылазь оттуда, вылазь, влазь, не приходи. Ну, заходи, Привет. господи твою мать. Он сейчас, наверное, ствол достанет, раскидает нас носить. всех. Где трупы, где трупы? где убийство, Денежный принтер. О, нихера, можно мне его? Забирай, не не... Нахрена она вообще за мента играет, я не могу понять. Мне 2 500 за принтер дали, ты деньги просрал, поздравляю. Зачем он играет за мента, 500, объясните мне. Такая. Я не понимаю, он да. дурак что ли какой-то или что? Он какой-то реально, ну отсталый. Не поймите меня неправильно, редпоинт. Сейчас понизим его. Уволить шум. игрока. Хочу, хочу. Нет, нет, нет. Негр сдох. Так, ну меня бахнули, Ну, лечили, бывает. Негр лечите негры, негра лечите, лечите. Его удалят в пальцом. А че мне киллер бахнул? Или... Ну да, меня вип киллер убил. Чего? Ну, бывает. Так. чела я понижаю. За что? Понижайте. Что? А он не знает правил игры. Жесть, Какой? жесть. Окей. Моя игра. Прости, моя моя и игра. И занимает такие слот. как и я. Моя игра, моя игра. Медик, поставьте сюда. А что она Да, он понимает, по правилам играет. <связь> Какие правила? Он глупый, он глупый. просто. Э, э, э, все все же, не а ну, кто глупый ты? Что? Может, ты глупый? Я не с а тобой. Говорю. Я, Я не с, с тобой говорю. Ты, ты его глупым, глупым назвал. Друг глупый. Емельян Пугачев. Опа, а нон-РП. А... За это один оставляет на людей оружие. Я тоже, кстати. Сейчас, подождите. Нон-РП. Нон-РП. 1-1. 20 это минут. 20. Артем, давай уйдем отсюда. 1-1. Двадцать. Оба. ББ. <свят> Я буду до любой херни докапываться, это же весело.